Всех приветствую! Вы попали на канал Акигай. Мы с вами становимся свидетелями исторического события. Биткоин дошел до золотого течения Fibonacci 20900, который мы с вами здесь отмечали. На рынке присутствует максимальный страх. А значение находится на отметке 8 Смотрите, обратите внимание, что здесь кружочек даже скукожился от страха Здесь были кружочки, здесь вот такая вот фигня Давайте мы с вами разберемся, что сейчас происходит и что сейчас делать Итак, давайте с вами начнем Начнем мы с более глобальной картины Обратите внимание, что нам показывают: За все циклы биткоина, биткоин никогда не заходил в эту желтую зону А уж тем более не уходил ниже данной желтой зоны, которую мы здесь отметили но сейчас мы видим то, что биткоин зашел уже в желтую зону. Если он уйдет ниже данной желтой зоны, то это будет естественно для биткоина еще больше нагоня страха, так бы я сказал. Нижняя граница желтой зоны находится на значении 19 764, то есть там, где у нас был предыдущий, естественно, глобальный максимум. А если мы уйдем ниже данной желтой зоны, то, соответственно, мы уйдем ниже предыдущего глобального максимума, чего еще ни разу не было на биткоине. Вот там будет максимальный страх. Давайте разберемся, дно ли это сейчас или нет. Опять таки продолжаем. Рассматривать глобальную картину Смотрите, в каком-то из видео мы с вами находили Что, давайте я обратно пролистаю Мы видим на биткоине нисходящее движение в данном месте Возьму белый цвет, чтобы было виднее Окей Нисходящее движение и потом коррекция То есть коррекция, естественно, против тренда И по данному движению от начала коррекции до начала нисходящего движения Мы нарисовали уровни Фибоначчи Обратите внимание, что позапрошлый медвежий рынок вот та же самая ситуация, нисходящее движение. Сейчас я его отмечу, нисходящее движение и начало коррекции на повышение. Вот от начала коррекции до, естественно, начала нисходящего тренда мы чертили уровни Фибоначчи, и золотое сечение находится ровно там, где находилось дно рынка. То есть цена ударилась ровно в данную котировку. Теперь обратите внимание, что я нарисовал уровни Фибоначчи. Вот по этому делу, опять-таки, от начала коррекции до начала нисходящего движения. И мы видим, что золотое сечение находится на котировке 2900 и ровно там, куда цена ударилась. То есть давайте я еще раз покажу, как я это нарисовал. Вот от начала коррекции мы проводим уровни Фибоначчи до начала нисходящего движения. Вот такую штуку мы с вами получаем. То есть, естественно, это вероятное дно рынка, учитывая все факторы. Но поскольку есть еще куда падать, судя по страху, то есть есть еще где нагнать страх, то вероятнее всего можем еще немного спуститься вниз. Плюс ко всему, в глобальной картине также образовалась двойная вершина. Многие это расценивают как и плечи, и не расценивают как головую плечи, поскольку здесь левое плечо практически равно голове. Смотрите, я это вижу как двойную вершину. И потенциал данной двойной вершины находится на значении 14 тысяч долларов. Если расценивать это как голову и плечи, то выглядит это будет вот таким вот образом. Но потенциал остается тем же самым. Кстати, кто-то там писал в комментариях, что якобы мы расценивали голову и плечи, но не сказали, что это и плечи. То есть мы не сочли это за голову и плечи. Вы немножко не поняли. Мы говорили вот про эту формацию. Вот смотрите. Внутри консолидации. Раз, два, три, четыре, пять. И... Голова и плечи Но я это не считаю головой и плечи, Поскольку это возникло в консолидации Это нельзя рассматривать как головы и плечи Вот эту вот масштабную фигню, которая образовалась после масштабного тренда глобального Можно рассматривать, вот это нет Поэтому надеюсь, что вы это поняли и еще кое-что про глобальную картину Смотрите, давайте нарисую уровень Фибоначчи Теперь уже по вот этому вот восхищему тренду По нашему бычьему рынку, который был на биткоине И включу здесь золотое сечение внутри тренда То есть 0.618 Отмечу это желтым цветом И что мы видим? Мы видим, что наше золотое сечение находится там же Где находится золотое сечение данного движения Нисходящего, которое мы здесь не чертили То есть уровень Фибоначчи в целях очень даже сходится И эта котировка 2900 Куда мы, в принципе, и ударились Очень интересно Теперь перехожу в более локальную картину Смотрите, здесь у нас образовался паттерн Импульс, скопление, импульс Вот нисходящий импульс Далее образование такой коробочки скопления И следующий импульс По этому движению также можно найти цели Цель, предполагаем, вот движение вниз, и цель, естественно, того момента, когда начнется рост. А смотрите: я рисую уровень Фибоначчи отсюда, до начала импульса, от уровня поддержки до начала импульса. А, находим, что котировка находится в значение 23 тысячи, но если я переключу это все дело на уровень Фибоначо не основанный на логарифмической шкале, то цель будет та же самая, 20 900. Можно строить Фиба и так, и так, и везде будет цель. То есть целых три золотых сечения сходятся ровно в одном месте, 20 тысяч. 900. дно ли это или нет, мы, естественно, не знаем. Мы можем только предполагать на основе того, что, той информации, которую мы находим. Но, тем не менее, это однозначно хорошее место для покупки. Также в прошлом видео мы говорили, что если цена уйдет ниже а, локального уровня 25500, то а, сигнал будет аннулирован. Сигнал будет уже более неактуален. Так вот, сигнал на повышение более неактуален и новых сигналов на повышение сейчас нету. Есть только золотое сечение, которое находится в данном месте. Также данный паттерн обозначает коррекционное движение вверх примерно до середины скопления то есть до уровня примерно 28 тысяч или даже 30 тысяч. Вот сюда. Я предполагаю консолидацию. Сначала здесь мы посмотрим в консолидации какое-то время Потом мы уйдем вот сюда вот Потом скорее всего спустимся еще ниже И потом уже пойдем на повышение Сигнала на повышение здесь более нет Поэтому я на него уже не опираюсь и смотрю на рынок по-другому В моем плане действий ничего не поменялось Поскольку данный сценарий был изначально включен в мой money Еще с того момента, когда только я начал покупать криптовалюту каждый день на 100 долларов Напоминаю, что я покупаю криптовалюту на 100 долларов каждый день Начал это делать с 1 января И я сейчас нереально счастлив, поскольку я сейчас уже по факту смотрю что я начал инвестировать ровно на медвежьем рынке То есть весь медвежий рынок я полностью выедаю Естественно, цена у нас э, на самом дне рынка будет какое-то время стоять в консолидации И моя средняя цена спустится как можно ближе к этому предполагаемому дну И еще раз вы меня спросите, почему, э, если ты видел цели для понижения и знал, где будет вероятное дно Не оставил весь объем, чтобы сразу закупиться всем объемом на этом дне Во-первых, никто не знает, где будет это вероятное дно Мы это уже говорили, каждый может только предполагать И во-вторых, если даже вы закупитесь всем объемом, дождетесь коссировки, закупитесь там всем объемом То цена может спуститься еще ниже и вы получите второй дно в подарок, поэтому независимо от ситуации независимо от тех целей, которые я жду я все время покупаю частями и буду продавать частями, мы уже с вами делали пример с луной, если бы я на луне закупился всем объемом, который хотел, я бы на следующий день получил там минус несколько тысяч долларов, то есть минус там 10%, там 36-500 всего у нас средств, минус сколько там, ну минус примерно, ну да, 10%. Но поскольку я покупаю частями, и я делаю только одну покупку раз в день, то я не потерял и одного процента, я потерял всего лишь 200 долларов, а мог потерять несколько тысяч. Вот поэтому нужно покупать частями и постепенно. Итак, давайте подведем итоги для биткоина. Отвечу я вектор субъективный, вероятнее всего мы здесь немножко постоим в консолидации какое-то время, потом направимся вот сюда вот, отсюда опять-таки отскочим, Возможно, постоим немножко также в этом диапазоне в консолидации. Вероятнее всего, здесь будет преломный момент. Нужно посмотреть по факту, что будет. Либо у нас здесь образование головы и плеч. Мы направимся далее на повышение. Либо мы спустимся еще ниже, вплоть до примерно 18-16 тысяч долларов. Но в ближайшей перспективе я ожидаю вот такое вот движение. Сначала консолидация, потом коррекция, потом вновь консолидация. Также обратите внимание, что на тотале, в принципе, еще есть куда падать. Это общая катализация криптовалютного рынка. Открою я опять-таки недельный таймфрейм. Уровень поддержки находится у нас немножко пониже. Также я нарисовал уровень Fibonacci, золотой чейн находится на значении 800 миллиардов долларов. То есть спуститься мы можем еще немножко пониже, Следовательно, биткоин также может опуститься еще чуть-чуть пониже. Я думаю, это понятно. Теперь обратите внимание, что общая капитализация альткоинов у нас достигла уровня поддержки. Именно поэтому альткоины падают уже немножко меньше, чем биткоин. То есть если даже биткоин у нас падает сейчас, то альткоины в принципе стоят на одном месте. Тем не менее, немножко вниз мы еще можем опуститься. Примерно до значения 400 миллиардов долларов. Поэтому на в также можно ждать просадку. Давайте перейдем к альткоинам. Эфириум достиг нашей цели 800-1000 долларов, практически достиг цели, осталось совсем чуть-чуть. Дошел он в моменте до 1082, в принципе, это практически реализация цели. Напоминаю, что это цель головы и плеч, которая здесь образовалась. Здесь у нас образовалась голова и плечи, и цель находилась у нас в данном месте. Естественно, это хорошее место для покупки, но с текущих стирок можно спуститься еще немножко пониже. Здесь также образовался паттерн импульс скопления импульс, и по данному паттерну можем рисовать уровень Фибоначчи. Вот таким вот образом и цель находится на значении примерно 950 Ну-ка, если я включу э, на логарифме Fibonacci Ну, то же самое, что и на биткоине Цель 950 Ну, естественно, это у нас очень хорошее место для покупки Криптовалюта Atom достигла нашей цели 5.0 Здесь мы в прошлом видео обозначали цель В районе уровня поддержки 5, который выражен на данном скоплении Сейчас я его нарисую Данное скопление И, естественно, это хорошее место для покупки Но, тем не менее, с текущих стирок кстерок можем уйти еще примерно на 40% То есть я предполагаю здесь, естественно, длительную консолидацию Возможно, сейчас коррекция, как, в принципе, и на битконе да? Мы предполагаем коррекция Потом обновление минимума И вот таким вот образом будем стоять здесь в консолидации возникнет что-то похожее на головы и плечи И мы уйдем далее на повышение Я смотрю на характер движения данного альткоина Мы видим, что после повышения у нас происходит дамп вниз Потом длительная консолидация и начало роста а Повышение, консолидация, дам вниз, опять-таки консолидация, вот в виде головы и плеч даже, начало роста, опять консолидация, дам вниз, консолидация, начало роста На криптовалюте Solana мы также в прошлом видео предположили, что цена может уйти до значения примерно 20-25 долларов Дошла в итоге цена до 25,75, то есть до нижней границы данного скопления. Естественно, я напоминаю, что это предполагаем в одно рынке, но мы можем упуститься еще немножко пониже до значения 15, поскольку здесь у нас присутствует потенциал головы и плеч. В целом, не торопитесь с покупками, делайте все не спеша, размеренно, постепенно. А, то есть сейчас нужно действовать очень аккуратно Поскольку вы можете получить, как я уже говорил, второе дно в подарок Если даже закупите всем объемом Никогда не закупайтесь всем объемом Оставляйте всегда часть на закупку Далее, что еще можно сказать? Консолидация будет происходить, естественно, долго То есть вы успеете закупиться Накапливайте постепенно в рамках данной консолидации Которая будет у нас на предполагаемом дне рынка Ну вот, к примеру, здесь мы длительное время стояли в консолидации В 2017 году, в 2018 году Был у нис треугольник Потом мы увидели дамп вниз и здесь мы еще какое-то время стояли в длительной консолидации Давайте посмотрим, сколько это было Где у нас инструмент, диапазон дат Диапазон дат Примерно 130 дней мы стояли в консолидации То есть вы успеете закупиться, ничего страшного, не торопитесь Я поздравляю всех тех, кто дошел с нами до этого момента Кто продолжает закупать, покупать весь медвежий рынок Поскольку вы сейчас находитесь в том же самом положении Что и ребята, которые покупали все вот это вот падение Которое было на данном месте Здесь покупали, допустим, здесь, здесь, здесь, здесь Здесь и средний сна у них спустилась примерно вот сюда вот. Вы находитесь в том же самом положении и нас ожидает очень хороший рост в ближайшие года. Сейчас это время возможности, когда на рынке присутствует максимальный страх, когда в мире творится всякая чертовщина. То есть некоторые люди пишут, ну какой нафиг рост, ты видел ситуацию в мире, ты видел, что там с ФРС, США, с долларом США и так далее. А, ребят. В мире никогда не может быть все плохо постоянно, все движется волнами, то есть сначала идет негатив, потом идет позитив, так же как на рынке, сначала идет коррекция, потом идет рост, без коррекции не будет роста Позитив начинает распространяться в массы тогда, когда цена уже вырастает, то есть, ну вот допустим, вот здесь цена выросла, вот здесь был позитив, люди начали покупать и вот пожалуйста вам дамп еще один Покупка на позитивной ситуации равносильно покупке на хаях, поэтому нужно, вот самый... Естественно опыт инвестор придумал такую фразу Покупай страх, продавай жадность Вот и все, что нужно делать на рынке В текущей перспективе рынок криптовалют имеет очень хороший потенциал И риск менеджмент здесь просто сумасшедший Вы можете потерять 100%, то есть все отложенных средств Допустим, там 1000 долларов А получить вы можете во много раз больше В несколько раз или в десятки раз больше Риск менеджмент здесь просто сумасшедший там, 10 к 1 и то, и, и может быть даже больше Но это будет зависеть от ваших э, вложенных средств и от ваших целей альткоины вы вкладываетесь. Поэтому, покупая здесь, у вас есть всего лишь два варианта. Либо все это вся криптовалюта разом полностью скоманется, и вы потеряете все, но это не страшно, фиг с ним. Или вы получите в десятки раз больше, с этой суммы, которую вы вложили Ну естественно, поэтому нужно вкладывать только ту сумму, которую вы готовы потерять Которую вы даже не почувствуете, если потеряете Мы все это с вами разбирали в уроках психологии Все это есть на канале, это два позапрошлых видео Кстати, я создам сегодня плейлист с психологией, можете посмотреть плейлиста У меня там на улице работает, надеюсь, вам не слышно Сегодня мы разобрали биткоин и э, топ-3 альткоина, которые я покупаю В принципе, итоги мы с вами подвели, я думаю, вы все поняли и на этом нажмите видео по друзья. Подписывайтесь на сервер-канал, все ссылочки будут в описании. Там обликуй все свои покупки, там обликуй анализ. Подписывайтесь на этот канал, нажимайте на колокольчик. Кстати, это видео палец вверх, друзья. Пишите в комментариях ваше мнение, абсолютно все комментарии читаю. Всем желаю всего самого лучшего, всем профита, побеждайте. И всем пока.